Добрый день. Да, добрый день, Здравствуйте. Э, моя фамилия Андреев. Э, мой отец ваш пациент. Mm -hmm. Отец ничего не говорит о своем диагнозе, и, э, я, как представитель нашей семьи, пришел к вам, чтобы узнать его. Вам, наверное, в регистратуре сказали, что у вас должна быть нотариальная э, доверенность для да, того, чтобы да. мы продолжили разговор. Да, да, я оформил доверенность. Вот, смотрите, mm -hmm. это она да. должна быть. Да, это она, отлично. И какой же у вас вопрос? Чем я могу помочь? А, смотрите, как я уже сказал, отец узнал о своем диагнозе, но не может поделиться им с нами. Он не хочет говорить о своем заболевании. И мы, честно, не знаем, к чему готовиться. Потому что вот сейчас он отказывается mm -hmm. от еды, и он не хотел даже к вам идти. Mm -hmm. а, он и... сам знает, да, какое у него заболевание? Я не совсем понимаю, потому что он не разговаривает. Просто не хочет говорить на эту тему. Mm -hmm. Смотрите, в таком случае я могу вам посоветовать. Есть психологи, клинические психологи, которые занимаются как раз реабилитацией пациентов. На первом этапе, пока он не получил какого-то лечения, это было бы целесообразно. У нас есть клинические психологи, которые могут им помочь. Вы можете назначить нам это психолога? Конечно, я сейчас все напишу все в заключение. Я ознакомился с документацией по вашему отцу. И у него подтвердилась, по данным гистологического заключения, подтвердилась злокачественная опухоль. Если вы позволите, я озвучу диагноз. Да, конечно. Это очень важно. У него опухоль без первичного очага. Подождите, а что значит без первичного очага? То есть, ее нет? Опухоль либо очень маленькая, либо подверглась спонтанному регрессу. То есть, она ушла. Но метастаза дала. Метастаза. метастаза это же очень плохо. Это четвертая стадия. Вы знаете, эта опухоль хорошо подвергается лечению, и мы готовы им помочь. Эта опухоль связана с вирусом. Может быть, вы слышали вирус папилломы человека. Это тот вирус, с которым связаны вот эти вот маленькие штучки на нашем теле? Ну, это не совсем можно сравнивать, mm -hmm. но эти опухоли лучше реагируют на лечение. То есть, получается, у нас есть шанс, да, на то, что он выздоровеет? Конечно, есть шанс, хотя бы нужно понять, провести два вводных курса химиотерапии. И я должен, конечно, посмотреть пациента. После консультации у клинического психолога постарайтесь договориться с ним и привести его на консультацию. Спасибо вам, доктор. Я думаю, что у нас получится. Я надеюсь на это. Буду рад вас видеть. До свидания. До свидания.